Ты веришь в Бога? Хм, я его не видел. Как можно верить в то, что не видал? Ты извини, что я тебя обидел, ведь ты такой ответ не ожидал. Я верю в деньги, их я видел точно. Я верю в план, в прогноз, в карьерный рост. Я верю в дом, чтобы был построен прочным. Конечно, твой ответ довольно прост. Ты веришь в счастье? Ты его не видел. Но видела его душа твоя? Прости, наверное, тебя обидел. Тогда у нас один-один, ничья. В любовь ты веришь? В дружбу? Как со зрением? Ведь это все на уровне души. О а искренности, светлые мгновения, Увидеть все глазами не спеши. Ты помнишь, как тогда спешил навстречу, Но пробки не успел на самолет? Твой самолет взорвался в тот же вечер. Ты пил и плакал сутки напролет, А в тот момент, когда жена рожала, И врач сказал, простите, шансов нет. Ты помнишь, жизнь как слайды замелькала, и будто навсегда погаснул свет. Но кто-то закричал, о боже, чудо, и крик раздался громким малыша. Ты прошептал, я в Бога верить буду, и улыбалась искренняя душа. Есть то, чего глаза узреть не в силах, но сердце Видит четче и яснее. Когда душа без фальши полюбила, То разум возражает все сильнее, Ссылается на боль, на опыт горький, Включает эгоизм, большое «я». Ты видел Бога каждый день и столько, Насколько глубока душа твоя. У каждого из нас своя дорога, а вера и любовь важнее всего. Я не спросил тебя, ты видел Бога? Я спрашивал, поверил ли в Него?